всем привет мы сегодня отступим немножко от рассмотрения индекса dow jones и по просьбе рассмотрим несколько других акций американского рынка начнем пожалуй с алко она у меня открытая Итак, что мы можем с вами наблюдать на алкого? если мы перейдем на старший таймфрейм на 4 месяца у кого-то есть э, эти периоды, у кого-то нету, если от э, трейдинг и у вас нет этих периодов, ну и платить неохота каждый месяц по 10 долларов, то вы можете регистрироваться с новых почтовых адресов и э, вставлять временные кредитные карточки, чтобы у вас 30 дней всегда находился режим про, в котором бы хотя бы... Можете изменять временные зоны, что о, временные таймфреймы, что очень важно для рассмотрения, в частности, американского рынка. Он не всегда читается на стандартных таймфреймах. Надо применять не самые стандартные таймфреймы. Таймфреймы. Итак, что мы видим из нашего графика? А видим мы, что здесь есть либо вложенная пятерка, да? либо это окончание третьей волны пока непонятно но смею предположить свое скромное мнение дать по этому поводу что это у нас все-таки состоялась вложенная пятерка вот в этот восходящий цикл и сейчас у нас идет нисходящая коррекция трехволновая которая состоит из волн А, Б и С. Пока мы не имеем полностью отстроенной коррекционной волны, мы сказать о том, какая сейчас волновая коррекция идет, точно не можем. Может быть это А, Б, С, может быть это 3, 4, 5, <говорит> но это не суть важно. Будем... Рассматривать то, что у нас есть на рынке Скорее всего у нас закончилась волна А И возможно где-то есть окончание волны Б Но это не точно И надо смотреть на пробои Вот этих вот минимумов И на характер проведения вот этой вот формирующейся волны Сейчас мы заглянем в нее поглубже и на ней мы увидим, так сказать, развивающийся импульс вниз. Может быть, он строится вот таким вот образом. Где-то третья, но она еще третья не закончилась, потому что не было дивергенции. Где-то будет четвертая, где-то будет пятая. Уровни я рисую от балды, потому что предсказать окончание волны на рынке практически невозможно. Но часто бывает, что коррекция приходит в предыдущие волновые движения. Можно предполагать, что окончание волны С стоит ожидать где-то за минимум волны А. Сейчас мы их себе пометим. эти минимумы оба вот сюда вот, где-то здесь <coughs> и если обратите внимание то эти минимумы приходится примерно в ту зону где нами обозначена коррекция второй волны как-то так что делать сейчас в этой бумаге ну если у вас есть возможность коротких позиции то надо искать точки на продаже опять же по вашей торговой системе если же у вас длинная позиция то надо ждать и постепенно усреднять актив где-то самых нижних точках докупаться бумагами чтобы средняя цена актива у вас была более-менее приемлемая Теперь. СЛБ, да. Шломберг Лимитед. шумбергер шумбергер Лимитед. Давайте посмотрим, что с этой бумагой. Честно говоря, первый раз на неё смотрю. Ну вот та же самая картина на, на месячном графике, стандартный диапазон, да, плохо читается бумага. Но можем увидеть исторические картинки, которые теоретически во всех фракталах могут повторяться, ну, в той или иной последовательности. Вот э это было окончание, к примеру, первой волны. Видите, да, тут третья волна четвертая и за ней пятая была волна после чего коррекция АБС и новое волновое движение то есть сейчас мы где-то очень близко находимся к историческим минимумам опять же находимся в зоне коррекции первой и второй волны и надо опять же искать моменты для покупок но ну, вот это было первое это опять первое и это вот давайте подальше посмотрим первое второе третье четвертое третье угу. ну вот как бы что здесь можно разметить упрощенно, да, максимально упрощенно, вот либо так, но естественно с глубокой коррекцией, либо, сейчас мы посмотрим поглубже, может быть, Кстати, здесь можно разметить и по-другому. Вот эта волна А, это Б с уритом, и это С. От этого суть не меняется, да, волновые разметки. Коррекционные волны у нас прошли. Вот, ну давайте посмотрим на характер волны С. Предположительно, сейчас у нас идет вот эта вот волновая структура. Волна С да? Неделя Зайдем в нее и посмотрим Что у нее здесь А неделя то она не читается Нифига Первая, вторая Сейчас идет третья волна Напомню, что волна С состоит из пяти волн И сейчас в ней идет третья волна где-то будет четвертая, где-то будет пятый. Зайдем глубже на неделю. Посмотрим, что у них происходит. С трудом большим она читается. Видим графике. Но ну, опять же, пик был. Здесь дивергенции не было с предыдущими волновыми движениями. Поэтому даже сказать о том, что закончилась третья волна, ну невозможно Нужно ждать окончания третьей волны, коррекции третьей волны и продолжение снижения. Возможно, куда-то сюда, ну вот в этих вот пределах, да, просто ждать. Ну, та же история, что и с надо усредняться, если была приобретена длинная позиция с Тесла Тесла я как-то рассматривал у себя в каком-то из видео но тут примерно вот сейчас по графикам та же самая история у нас прошла третья волна коррекция четвертой волны и это пятая волна и сейчас по идее Тесла идет в некую свою коррекцию оп, оп, оп. можно так разметить можно ну, тут не на четырех месяцах ничего нет на двух месяцах на двух месяцах здесь пик третьей волны но оно и понятно да то есть м -м, вполне возможно что это развивается первая волна восходящего такого мощного движения но надо смотреть на коррекцию, которая будет происходить сейчас, куда она утянет бумагу, что будет дальше с графиком. Так, ну вот если после третьей волны у нас с вами хорошо читалось, да в принципе и здесь на пятой она очень даже себе неплохо читается. Сейчас мы разметим. Вот это у нас волна А, это Б, и здесь идет С волна. Волна А, видно, что состоит из трех подволн. Волна Б была усложняющаяся но тоже читается нормально три волны. И сейчас идет волна С. Предполагаю, что это именно С, потому что мы преодолели максимум минимумы волны А. И идем ниже. Смотрим на АО, у нас он нарастающий, пытался он круглиться, но у него это не вышло, день, неделя, на неделе нарастающий АО, дивергенции нету, опять же здесь нету окончания волны С, день, И очень похоже, что это растянутая третья волна. В чем засада в растянутых волнах? В том, что здесь может быть куча дивергенций, но окончания как такового видно не будет. Опять же, здесь надо ждать просто окончания цикла снижения волны С. И при появлении характерных паттернов вот таких вот в направлении вверх к примеру приобретать если же вы находитесь в короткой позиции то в принципе все весьма удобно и хорошо ну пожалуй разобрались с инструментами если у вас есть какие то еще вопросы задавайте всегда буду рад помочь всего хорошего